Всем привет! Сегодня краткий обзор игральных карт. Вот такая упаковка. Здесь 36 карт. Упаковка красивая, милая. Правда, вот мне не нравится то, что вот недоодежи. Надо будет рисовать, закрасить. А так вот. Вообще милые. Вот. Цветочки. Карты игральные, 36. Правда, вот уже, видите, из картона сделано. Портится, Изнашивается. Карты игральные. Карты игральные. Упаковка красивая вот портится потому что тут картон и вот тоненький слой ты как у вот типа как скотча вот я не знаю как правильно называется он <If you look up> извините у меня голос охрипший так здесь смотрим примеры игральных карт вот. даже на упаковке нарисован как я не внутри карты игральные 36 штук с пластиковым покрытием это хорошо. Бумага. Ну, бумага, она вот может испортиться. Или если они такого же покрытия, да, вот бумага и потом вот пластиковая тоненькая, да, вот эта пленочка. То может испортиться. В этом, конечно, минус. Но зато оно прослужит. Может достаточно долго прослужить. Но надо иметь в виду, что вот все-таки тут из картона сделано. Наверное, эти карточки из картона давайте. Так, почитаем. Производитель. Так, смотрите-ка, да. Производитель. Город ИУ. Район. Сялочжай. Улица. три 3-1. Сиу Сиу Джоэлли Ко запятая ЛТД запятая к-н-р, проф, провинция я правда не знаю наверное Чжэцзян я не знаю неправильно ли мне кажется это же производитель и у тех карт игральных которые золотым покрытием желто импортер Беларусь, город Нижний ООО, импортер вот импортер лицо уполномоченное на принятие претензий потребителей ООО Бест Транс Сервис Свердловская область город Екатеринбург улица Розы Люксембург даже дом-факс, майл-почта, номер телефона. А, телефон-факс. Вообще, да, здорово. Давайте смотреть. Упаковка очень хорошая тут вот. Кстати, а здесь она и не открывается. Да, смотрите, насколько они сделали. Хорошо, качественно. Открыть, открыть можно только с этой стороны. Вот. То, что картонная, конечно. Вот. Тут картонная. Кстати, вот эти грани карты и те грани карты Gold, Я их вместе взяла купила. Правда, те золотые, которые они намного дороже. Но эти дешевле. Здесь их можно хорошо перемешивать. 36 карт. Вот, 36 карт. Обложка очень красивая. Мне так нравится эта обложка вообще. Я не знаю, как вам передать. Настолько красиво, тут цветы. Сам фон, он такой голубоватый, светлый. Вообще здорово. Мне нравится. Правда, тут где-то у меня есть потертости. Потому что вот они. Смотрите, как могут портиться я Не знаю, тут видно? Вот отличить можно, да? Вот тут, если присмотреться, а тут нет и вот по краям даже можно посмотреть по краям так портится вообще я не знаю как их чего или что наверное я их не буду ничего делать пусть будут такими но ну, а так они хорошо конечно красиво оформлены упакованы здесь с этой стороны тоже цветочки рисунки вот. тут даже как если приглядеться вот прям как портрет как фото фотопечать я бы тогда же сказала вообще здорово красиво фотопечать тоже все цвета есть вот Реально, как фотопечать. Или так нарисовано красиво. Художника нет или художницы? Но очень красиво. Реально, смотришь, как портреты. Очень красиво. Мне нравится. Все цвета есть, красивые. Обложка очень нравится. Вот рамочки, они все такие разные. Как фотопечать. Вообще классно. Но больше всего мне, конечно, нравится именно сама обложка. Вот. Больше всего сама обложка вообще. Я не знаю, как вот описать свои эмоции. Мне вот нравится, как будто вот обложка. Это вот самое главное. И даже эта божка с этой стороны еще. Не просто с этой, да, а еще и тут продолжается. Вот уже тут цветы на нее нанесены. Портрет. Очень красиво. Тоже все цвета есть. Вот рамочки совсем разные. Тут вообще круглые. Вот разные красивые рамочки есть. Вот. Очень красиво. Мне нравится. Качественно сделаны карты. Очень хорошо. С ними и играть и играть. Где-то Очень хорошие карточки. Мне нравится. Упаковка, правда, вот эта картонная, она может портиться быстро. Ну, тут вот что интересно, да, она не открывается, она вот всего закрыта. Вот здесь вот. Правда. Можно это все подклеить? Тут я их закрашу, потому что мне не нравится. Сама упаковка красивая, гладкая. Вообще классная. Обложка, вот мне особенно обложка нравится. Не знаю почему, но она такая красивая, эта обложка. Сами карты такие красивые. Нет. Классные карточки, они, кстати, тоже помещаются. На ладошке их с собой можно легко брать с собой. Очень крутые карты. Мне нравятся. Крутые карты. такого вот правда. Они быстрее испортятся со временем. Если даже, наверное, очень часто их брать использовать, да, они быстрее, наверное, будут использоваться. Ну, не то, что портятся, а вот срок службы у них будет уже намного быстрее приходить. Ну, если... Ну, вот тут вот можно подклеить. А вот сами карты... Ну, сколько можно, конечно, сделать? Я ну, не знаю. Вообще минусов здесь нету. Здесь одни плюсы. Есть, конечно, минус, да, вот это подклеить. Конечно, есть. Но они вот настолько гладкие, я не знаю, вот как вот гладкие. Очень гладкие. Классные. Удобные, легко с собой брать. Для меня лично минусов нету, Я вот так скажу. Здесь я закрашу. Потому что как бы я не буду считать это за минусом. Лично мне все нравится. Самое главное, мне нравится вот эта вот упаковка. Ну, не упаковка, а вот рисунок, обложка. Вот именно такая обложка, благодаря только одной такой обложке, минусов вообще никаких нет. Вообще классная обложка. Мне нравится такая обложка. Здесь оценка Будет средний балл, Не максимальный нет, будет средний балл. Если даже брать из, я не знаю, из ста, ну, 50 баллов. Я вот так бы поставила. Бы. Минусов нет вообще. Есть, конечно, маленькие минусы, ну минусы для меня. Я уже чуть, чуть ли не заговариваюсь. Именно минусы для меня, когда вот мне надо много чего-то вот вкладывать, очень много вот своих сил, чтобы что-то сделать. А тут я могу быстренько разукрасить, то есть. Ну все, тут подклеить это как бы для меня. Ну, не то что мелочи, а как бы. Ну, вообще это все по То есть моментально это можно все сделать за несколько минут. Вот. Ну, конечно, карты, я не знаю, 36 штук, если карты обклеивать скотчем. Тут, конечно, уже минус. Но я их не буду обклеивать скотчем. Не знаю, почему не буду, хотя мне нравится вот эта обложка. Потому что я... Такие карты, если они у меня полностью испортятся, я их еще куплю. Вот именно такие карты я еще куплю. Я буду искать, найду и куплю еще такие. Надо было сразу взять две карты, да? Или три, или четыре. Но такие карты я еще куплю. Только из-за такой обложки. Обложка очень красивая. Очень-очень красивая. Вообще классная обложка. Мне нравятся цветочки. Вообще круто. Они такие милые, такие прям нежные цветы. И фон такой вот голубенький, светло-голубой такой. света свето синий, голубовой. Голубоватый цвет. Как то березовый цвет. Я не знаю, какой, как еще объяснить какой-то цвет. Он такой прям нежный цвет. Всем пока.